Слышали новость? Чудеса бывают! Дед Мороз может поздравить ваш коллектив и доставить комплексный обед или бизнес-ланч к вам в офис. Закажите еду в кафе «Восток» и доставит ее вам Дед Мороз. Дед, Дед Мороз идет к вам меню и условия доставки по телефону 660-600, кафе «Восток». Дед Мороз пришел с едой. Вкусные новости Ставрополя.